Ну что же, всем привет дорогие друзья, с вами Даниил Яценко, как многие подумали сегодня выходит новый бой, но нет ребята, бои будут очень скоро, но сейчас пока что это не новый бой, это, этот видосик посвящен возвращению на канал YouTube и в паблик ВКонтакте мой, вот, наконец-то я получил диплом, вот он, из-за него как раз таки я не снимал видосы последнее время, но сейчас он, он есть у меня, как бы, я получил. Я полностью свободен, ребята. Я даже не иду в армию. Я писал, то что тут ухожу в армию. Но у меня отсрочка на 8 месяцев пока что. Вот, из-за глаз, короче, у меня тут диагноз дистрофия счатки глаза. Вот, это очень плохой диагноз. Но он лечится, это болезнь, короче. Вот. Можете почитать о ней в интернете, кому интересно. Рассказывать я не буду о ней. Вот. Кому интересно, можете почитать. Вот. А кому не интересно, можете не читать даже. Вот. Ну, короче, у меня срочка 8 месяцев. Потом, может быть, еще продлят. Ну, как она повезет, просто-напросто я не знаю пока что. вот Но в любом случае, пока что я буду снимать для вас видосы. Где-то 8 месяцев. Потому что я полностью свободен, ребята. вот Начнем с моей основы, ребята. Расскажу вам, что вообще происходит на моей основе. Вот, как мои успехи вообще в этой игре. Хотя, а какие тут успехи могут быть, ребята? В этой игре успехи уже не ценятся. Раньше успехи ценились в этой игре. Сейчас уже не ценятся они никак. Ну, я взял топ 95 место, легенд. Толку вот этого никого нету. Это тупо для красоты, наверное. Тупо для себя, наверное, как-то вот это все Больше не для кого это. Только для себя. Даже если топ-1 возьмешь и толку-то возьмешь, свой. Никакого пиара не будет, ребята, все равно. Как бы... Раньше игроков стопа вообще ценили. Ну, давно это было очень. Очень давно их ценили. Сейчас их вообще не ценит никак. То есть, хоть ты на каком месте состоишь вообще похуй. Тебя вообще не ценят, не добавляются к тебе никто. Ну, это Вормикс, ребята, его испортили, как бы все катится к черту, Вот. И решает лишь одна шара теперь. Вот. Ну, скилл есть какой-то, да? Допустим, скилл какой-то имеется у игрока. Когда, когда игрок разыгран, он всех нагибает, да? Когда у него есть желание затащить, вот, он всех нагибает. Когда он там играл много, э, часов пять задротил, там он уже разыгран, и он все как бы нагибает всех. Вот. А так, в принципе, выносы, все тактики, вот эти вот все, знает каждый нуб, каждый стокашник. Даже игрок, у которого вообще тыс рейтинга, и то знает тактики все. Ну не все, но знает большинство. Сейчас игра состоит и тупо из шара, из везения, из какого-то... Ну, скилл тоже решает, если ты разыгран, то ты тащишь, если не разыгран, то ты не тащишь. Ну, понятное дело, короче, вот, ребят, вот эта вся фигня в Вормиксе. Не знаю, для кого эта игра сейчас, кому в нее выгодно играть в эту игру сейчас, вот я не понимаю. Вот люди играют, берут рубинки, блин, как, как вот они берут за один день рубинки, я не понимаю. Нет, ну, они берут, конечно, рубинки, да. Я понимаю то, что у них есть какое-то желание там взять рубинку за сутки. Но такое, блин, какой смысл от этой рубинки? Какой смысл от нее сейчас? Я не понимаю. Вот я не взял рубинку в том сезоне, потому что я не играл в Вормикс до этого месяца вообще. И я ее пытался взять в последние, не знаю, три дня. У меня был, по-моему, седьмой, восьмой рамок. Я тупо за три дня хотел взять рубинку, когда я не играл до этого месяца. Вот, ребята, у меня не вышло это, потому что, ну, не знаю, потому что, во-первых, были различные обновы, к которым я не очень-то приспособился, потому что вот теперь играешь бронерами, да, раньше хоть как-то можно было бронерами вытащить, да, бронеры раньше, раньше тащили, в карте регенировались, но сейчас вот есть вот эти вот хрени, куклы всякие, вот такие вот, душеметы, которые в игру добавили, плазмоган. Ты никак не можешь в карте покрысить демоном, Ну, никак просто не можешь. Ну, ты максимум можешь там пару ходов там покрысить. Но тебя в итоге все равно достают из самой жопы карты, да. Поэтому сейчас я не... Просто, ребята, не привык, то что я атакерами не играл никогда. Ну, я играл, и у меня было два атакера максимум. В команде вот у меня было только максимум два атакера. А сейчас люди играют в четыре атакера, ребята. Я не привык просто к этому. Как бы... И как бы... Надо мне крафтить, ребята, шапки для атакеров, которых у меня просто-напросто нету. Посмотрим мой... мои шапки и артефакты. У них тут все на бронеров, ребята. Тут пару шапок только на атакеров. Как раз у меня тут шапка шлем огня и теневый лик на атакеров. Ну, этот... Спецназа шлем, но он уже не тащит давно. Как бы три шапки на атакеров. Какой вообще смысл? Вот я не понимаю. Надо крафтить, короче... Хорошие шапки, зловещий образ, потом вот это можно скрафтить шапку, шлем сапёра, вейр стратег, конечно же, надо крафтить будет мне, и горячий череп. Вот тогда смогу нагибать, наверное, я, ребята, потому что если я поиграю, позадрочу, то, конечно же, я буду атакером, атакерами ебашить, вот, ну я и не играл никогда, поэтому... Мне непривычно просто будет первое время, ребят. Но пока что мы будем копить фузы и рубины. Кстати, ребята, я обещал скрафтить. Э, ой, скрафтить. Сделать крафт на 500 рубинов. Но вы не набрали 500 лайков под видео, где я собрал 4 легенды, ребята. Под видео на 100 тысяч фузов я крафтил и собрал 4 легенды. Вы не набрали их под таким-то видео мне набрать 500 лайков, ребята, вот я реально удивляюсь с вами, у вас просмотров, 6000 просмотров у вас, да, а лайков, хр хрен до нихуя лайков, 385 лайков, и то там люди, по-моему, убрали лайки даже, у меня было где-то больше лайков, ребята, у меня было 400 с чем-то лайков, люди убрали лайки, прикиньте, люди просто убрали лайки, и все. ну, это ваши уже дела, ребята, я не буду вас заставлять как-то, вот, все равно я сделаю крафт, ребята, на 500 рубинов. И фузы вот эти вот я солью тоже на крафт все. Потому что мне нужно будет крафтить эти вещи, ребята. Плюс еще я буду крафтить легендарный меч демона, потому что он дешевый в крафте. Дешевый в крафте, ребята. Вот, и... Думаю, смогу сделать легенду себе даже. И будем крафтить сайтлер. Эпичный. Тоже дешевый в крафте. И нужен он будет мне для того, чтобы пройти достижения за древнего призрака. Прикованные, короче, вот. Все эти вещи мне будут нужны. Вот. Будем крафтить, ребята. Вот. Это что касается моей основы, ребята. Кстати, крафт будет очень скоро, ребята. Очень скоро. Через два дня, наверное, будет крафт, ребята. Вот, у меня уже фузик, рубины есть на крафты. Все солью. И сделаем крафтик крутой. Вот. Насчет реакции, ребят, тоже, зачем мне реакция, кому нужна реакция, вообще без понятия, то есть вот люди качают, сколько-то там у меня реакции, но еще побарабанывают эту реакцию, когда бы... что у меня будет 26 уровень, что у меня будет 24, -й. любой уровень, короче, неважно, хоть это будет вообще 18 уровень, ты будешь ходить против затротов первый, вот это, ребята, я не понимаю, эту систему, конечно же, ну, там шансы, но увеличивает просто шансы, все. Ну какой смысл этот шанс увеличивать ребята? какой смысл, вот ты старался копил реакцию и... ну это все говорят, потому что я не буду еще говорить даже, у меня просто нет все. не буду я говорить, это говорит и Марик и все говорят, это я не буду повторяться уже смысла не вижу повторяться насчет этого вот такие дела, ребята что я еще хотел сказать VIP аккаунт какой-то, блин Какая-то полная, просто-напросто, я, ребята, не смотрел даже на эти обновы, как бы я за ними даже не следил особо за этими обновами, потому что как они были говном, так они остались говном, эти обновы, сезонные оружия, я говорил, то что там нет смысла их собирать даже, эти вот оружия, потому что у нас нету места даже в инвентаре, чтобы поместить эти оружия сезонные, чтобы ими пользоваться, Лучше уж взять какие-то стоящие оружия в арсенал, чем эти пашточные оружия. Ну, это полный бред, ребята. Это полный, ребята, бред. Игру специально как будто, вот прям специально портит ее, как будто. Я не знаю, вот кому это нужно, кому это выгодно. Вообще не знаю, вот такое ощущение, что специально портит ее. Ладно, ребята, проехали, ребята. Я не буду как бы забрасывать, как бы, потому что я уже дошел до легенд, как бы. Ну, дальше буду играть, конечно же. Люди там забрасывают, я их понимаю, потому что им нет смысла сидеть в этом Вормиксе с сраным Апостоном. Но я ради вас буду играть, ребята. Буду снимать годные видео, годный контент будет у меня. Не только по Вормиксу, ребята. Потому что Вормикс меня выбешивает очень часто. Будут другие игры. Вообще канал у меня будет играм посвящен. Уже посвящен играм. Вот различным играм но скоро мне в армию ребята идти через год поэтому долго я не буду снимать видосики через год я уйду в армию потом вернусь через год еще и значит, тогда уже будем снимать видосики регулярно вот а пока что вот так вот как-то так время есть буду снимать так насчет ребята фейка у меня два фейка насчет фейка в армикс нуля Скоро я сюда зайду, ребята. Я сюда не заходил очень-очень долгое время. 29 мая я сюда заходил, последний раз. Но скоро я сюда пойду, и будет Вормикс э, нуля, ребята. Да, он будет скоро, очень. Опять же, не знаю, для чего я это снимаю, WarMix 0, потому что люди уже умеют играть. Умеют играть все в вот эту игру ребята вот все умеют играть в нее раньше в нее не умели играть некоторые игроки жестко тупили жестко там сдавались флаговали там но бов было дофига раньше это было наверное, актуальнее чем сейчас но у меня эта идея возникла в пятнадцатом году вот я снимал там год проснимал по моему ее, да не полгода проснимал забросил на 3 месяца потом вернулся поснимал 2 месяца опять забросил и так далее, в общем, ребята. И суть моего проекта заключается в том, то что я снимал все без э, какого-то доната серьезно. У меня был донат какой-то там, но и то этот донат мне скинули э, люди, которые поддерживали меня. То есть я не сам лично вкладывал в свою игру деньги, а люди помогали мне там, короче. Ну и то, это было там голосов 15-20 и так далее. Где там. Вот. И суть в том заключалась, что, что я э, без какой-то обрезки я проходил. Вормикс нуля прокашивал аккаунт без кстати, всякой обрезки, вот короче вот, вот как люди снимают то есть они какую-то часть обрезают видео, да и снимают ну я так понял, то что сейчас это уже не будет актуально если я буду снимать Вормикс нуля без какой-то обрезки может быть я даже буду что-то обрезать где-то то есть пока что я не решил еще но уже скоро выйдет очередная часть вормикс нуля наверное 5 июля она выйдет ребята сегодня с 3 июля вот она выйдет короче будем играть на арене гладиаторской, потому что я там должен доиграть уже но ну, я там буду как играть ребята я буду там играть не на стримах В стримах я не буду играть больше на арене я буду снимать арену три боя я буду играть это один видосик будет. У меня три боя на арене, один видосик будет у меня, да. И таких видосиков я буду снимать в день по два. Вот. Ну, один-два максимум. Вот. Но не меньше одного точно. вот Каждый день будет арена выходить. И я так быстренько дойду, дойду до, до, до конца. Короче, соберу там, короче, все фузов, рубинов, куча. Неважно, я буду проигрывать, я не буду проигрывать. Потому что здесь одна шара, решать будет и все. Ну, скилл, скилл, да, он будет у меня. Я буду пытаться набрать форму какую-то. Но все равно в этой игре очень сильно решает шара и везение. Ребята, вот, как бы нет мастерства, мастерства никакого просто просто И все. Раньше оно было мастерство, да. Ну, как бы и везение тоже было раньше. Ну, везение вообще всегда было. Но мастерства было больше раньше, чем сейчас. Вот сейчас его вообще ноль просто. 5% может быть только там. 5%... 100 10% мастерства и 95% чистое везение шара. Какая-то, не знаю, разыгранность, не разыгранность тоже влияет, конечно же, на это все. Желание там затащить. Ну, короче, хуй знает, короче, ребята. Вот, как бы без желания ты бой не втащишь на самом деле. Вот. Такие дела. А сейчас игроки-то все играют без желания, ребят, особо. Я замечаю то, что как бы игроки играют тупо вот без желания. Как и я сам, в принципе, тоже играю без желания. Так, что хотел сказать еще По поводу здесь моего фейка, еще одного фейка 11 левел. Тут просто фейк, ребята, тут как бы я всегда буду 11 левел. Зачем, не знаю, просто сам все внушил то, что тут буду всегда 11 левел. Просто ради прикола тут он есть, как бы он так и будет у меня. Вот. Поэтому ничего тут нового не будет, как бы. Возможно, когда-то будет бой, хотя бой был уже на этом фейке один раз. Но сейчас там мелкие, мелкие уровни, ребят, вообще непопулярные не стали. Раньше мелкие уровни были популярные, сейчас они вообще не популярные, блин, нифига. Все игроки перешли с мелких на 50 уровень. Поэтому смысл там играть я не знаю, какой. Может когда-то они станут вновь популярны, но сейчас пока что они не популярны, ребята. Поэтому играть там точно не буду пока что. Возможно, буду бонусы почесть какие-то там, но пока что не знаю. Э, ну, вроде бы и все сказал, ребята. Хотя нет, не все. Э, что касается Вормикс, ребята, сказал все то, что хотел сказать. А вот то, что касается моего паблика ВКонтакте, там еще нужно поговорить. Ну, вообще, любой паблик по игре Вормикс. Любой. Уже не популярный. Да даже у Марика, ребята. Ну, это что такое вот? У него сколько запись висит? 3 дня он уже висит запись и 110 лайков. 114. Ну это что такое за активность в паблике, ребята? Ну это вообще не активность, ребята. По сути, вот хоть мой паблик, хоть не мой, хоть Марика, хоть чей угодно, паблику. То есть он же не наберет такую активность, как раньше. То есть смысл вести паблик про Wormix вообще нулевой. Ну, разве что Марику одному только можно еще вести. Хотя у него активность вообще тоже нулевая, ребята. Как и у меня. Ну, она не, нуль... она не нулевая там. Она, не... она там не нулевая, как бы. Она там есть какая-то активность, но раньше она была намного лучше. Даже вот у Марика. У меня вообще молчу, ребята. все уже пропало то время, когда WarMix была актуальной игрой. Армены сами виноваты в этом, то, что они испортили игру. Они выпускают свои дебильные обновления, никому не нужны, как бы. Я это уже не первый, кто говорю, Поэтому им по барабану, хоть ты говоришь, хоть не ты говоришь, вот. Думаю, они сами все в курсе понимают, они делают это специально, просто-напросто их планы я не понимаю, какие вообще, вот. Как бы, ну, как оно будет, так оно и будет. Меня забанили в этой группе даже официальной, ихней, потому что я там психовал, там, когда у меня там вылеты были в этой игре, то есть я там психанул, то что какой-то, ну бас, там мне запустил овцу какую-то там, эта овца летала там минут по карте и в итоге мне поражение задали еще вот такие дела то есть как оно было, так она осталось ребята ничего нового в этой игре как бы нету и не будет наверное скорее всего а если будет то очень даже не скоро вот паблик конечно же я попытаюсь там что-то сделать там как-то пропиарить этот паблик свой постараюсь что-то замутить такое в этом паблике но я думаю что успеха никого не будет уже разве что там будут набирать записи там по 15-20 лайков, как, как вот недавно у меня набирали, они так они и будут набирать, наверное. Может там восстановлют какую-то активность, люди уже и то отписываются от меня, то есть у меня было 1907 подписчиков, у меня уже минус 50 подписалось, нахер, поэтому как бы я не знаю. Ну, пропиарю я паблик, и что дальше. Ладно, проехали, ребята, просто проехали. А что касается вообще других игр, ребята, вообще сам по себе YouTube, ну, летсплеи вообще вот эти вот всякие стали очень непопулярны, ребята, очень непопулярны. Хотя, может, я ошибаюсь, ребята, ну, то, что я снимаю, вот, не набирает просмотров очень много. Но я все таки буду снимать, ребята, продолжать, я раз уж начал, значит, буду снимать. Хури мне еще делать. Я не такой человек, чтобы забрасывать какой-то там проект. Хотя я уже это сто раз говорил. Ну, в итоге я все равно возвращался, конечно же. Вот я говорил то, что буду снимать WarMix с нуля. И я в итоге снимал его. Вот, ребята. Скоро будет Майнкрафт. Вот, очень многие сдали его. То есть я все таки сниму его до конца уже. Кстати, Майнкрафт неплохо так набирает просмотров у меня, ребята. А, это не Майнкрафт, это, это арена, я что-то перепутал. Вот, Майнкрафт, 200 просмотров набрал. Ну, мало, конечно, но все равно, все же, чем лучше, лучше, чем ничего, как бы, лучше, чем ничего. Такие дела, ребята. Ну, я думаю, я все сказал, То, что хотел сказать, как бы, то есть, паблик он будет, как бы, как есть, так он и будет. Но актив, я не знаю, что с ним делать, с активом, с этим, ребята. Как вообще пиарить паблики правильно? Я вообще без понятия, как их там пиарить паблики эти. То есть у меня 2000 подписчиков, как бы они как они были, так они остались, блин. Вот, ничего нового как бы нет. Ну, потому что я не снимал э, ничего, не выкладывал сюда, не снимал ничего. Ну, я думаю, даже если бы снимал что-нибудь, даже если бы я не брал такие перерывы, то у меня максимум было бы, ну, 2500 подписчиков было бы максимум. И то, это не так много, ребят, даже если бы снимал, даже, если бы развивал даже. Поэтому не знаю, что делать с этим. Посмотрим. Подписывайтесь, ребят, на паблик, на мой, кто хочет быть в теме. <coughs> вот такие дела. Сюда буду записи, посты выкладывают различные. И еще у меня есть идейка одна, буду снимать какие-нибудь офигенные там посты. Буду сюда постить, ну... Скоро поймете, не буду плагятить. Ой, как говорится, сполерить. Сполерить не буду. Плагятить. Перепутал слова, но ничего страшного бывает. Все, ребята, спасибо за просмотр. Скоро будут видосики. Очень скоро уже на днях. Вот завтра будет видосик, наверное, уже как раз первый какой-нибудь. Там или вормикс нуля, или там какая-то другая какая то игрушка, там какая-нибудь, или крафт, может быть, сделаю даже. Посмотрим. Ну, всем пока, ребята.